Мы приехали в Степаново городище. Все дети разбежались кто куда. Здесь вот такие прекрасные домики. Горки. Здесь можно отдыхать. Можно приезжать, банки мыться. Там вдалеке дети кормят Баранов. Не могу, не могу, да хлебушка возьми у Максима. Вот, но это, но любит, а не яблок. Яблоки не надо, а хлеб любят. Где Максим? Ну чё, а чё ты им в рот-то не даёшь? Так кидаешь только? Нет, я даю. Смотри баба. Это козы. <рекарство> Это коза. <рекарство> Это коза. <рекарство> так поближе, чё то боишься? Это Тебя, Отдай ролику тоже, он покормит. Вы <рекарство> козушки, вы матушки. Вы сыты ли? Вы пьяные. Козелёнок! Козелёнок! Маленький козелёночек! хороший! Ну, а ну, кушать? тоже есть хлебок козелёный! Иди во вообще вот, там, Видишь домик из и увидишь твой репрак. Кого ещё покормить? Вот это ещё Баран! Баран! Баран! Баран! А что же там это? Три на дна! Три на дна! Три на дна! Три на дна! Баран! А можно еще хлебушка? Ну, у Максима весь хлеб, иди проси. Максим, дашь мне. Пойдемте, здесь, наверное, еще кто